Приветствую! У вас есть великолепная возможность пройти пошаговый тренинг развития YouTube-канала. 15 профессиональных, простых, ютубических уроков. К каждому уроку задание, индивидуальная проверка каждого вашего отчета, еженедельный вебинар обратной связи, закрытый скайп-чат, форум тренинга на проекте соц. И все это бесплатно! Нажимайте прямо сейчас на кнопку «Начать тренинг» Развивайте свой канал. Удачи!